Metalhead. в сегодняшнем выпуске посвящаю посвящению нашего населения Украины пользоваться услугой Лекс доставка вот так скажем Вот человек у меня вот такой диск написал хочет купить вот крейтер это варитет можно сказать вот он в идеальном состоянии. Все. Вот. Все с ним в порядке. Вот он в наличии. Вот, все. Коробочка новенькая. Вот, все. Ну, открывать не буду. Пальцы оставлю одной рукой. Неудобно. Ну, короче, вы поняли. Диск идеальный. Все с ним в порядке. Так. Вот. Сейчас почитаем всю переписку. Вот. Пишет Алексей. Еще продается? Как купить? Я пишу. Привет, наличие. Да просто. Ну, пишу ему свое стандартное письмо. Если ты в Харькове, то можем вживую встретиться. Ля-ля-ля. Вот мой мобильный. Если через перевозчика напиши свои координаты, мои свои реквизиты, пишу, и пишу, что если наложенным платежом, то через UX заставку. Это и есть UX, Это и есть этот самый, как его называют. Наложенный платеж. По логике вещей. Это было вчера в 9.46. Вот. Ну и, смотрю, тишина. Почитал, и ответа нет. Я написал через часик. Ну и кто-то хотел купить вроде он вечером видно работал, наверное, или гулял. Вчера было воскресенье, 8 апреля. У меня сейчас, кстати, днюха была. Вот. И вот он написал это самое реквизит. Свои координаты. Я вот их подтвердил, что ну, не написал отделение 9, что это. У кое-почта или что это, блин. Я посмотрел, взял это, вот это легко делается. Берется вот так раз. Например. Вот так раз. Показываю лайфхак. Раз чтобы узнать, что это за отделение. Ну вот это новая почта. Видите, высветила. Ля-ля-ля-ля-ля. Деление новой почты. Вот. Сегодня она работает. Закроется в 18.00. А вчера она была закрыта. Ну понятно. Вот, ну и, смотрю, почитал, почитал. Вот я пишу, короче, в 19.28 Координаты записал. Пиши до оплаты ровно 70 гривен. Я жду человек, почитал письмо. А он мне пишет, отправляй наложенным платежом, сегодня 7.40, а я пишу 7.59, час. разогнался, это по типу присылай и корми новую почту. Я так не работаю, потому как нет гарантии, что ты придешь. Я уже 20 лет торгую, если бы товар стоил, например, 150 тысяч гривен, то смысл был бы предоплату брать, тысячу гривен, как гарантию. Если ты, например, тупо не пришел бы, то 100 гривен, как гарантия, туда 35 и назад 45. Ты сам посчитай, во сколько тебе выйдет один CD. Давай посчитаем. 70 диск, 35 к тебе, 335 деньги ко мне. Итак, 130 135. Они у тебя есть? Я порядочность гарантирую, это точно. Я за себя отвечаю, так что считай письмо внимательнее. Ну и опять повторил письмо. Вот, и написал, что координаты ты написал, я принялся. Но ты, наверное, не читал и не смотрел. Вот он пишет 32 минуты назад. Почитал, точнее, я написал, если сейчас нет денег на оплату, я подожду. Если вот сейчас вот будут 10 25, вот сейчас сейчас вот будет 10 и 25 числа и купят нефиг делать. В мае его уже не будет в продаже. Если хочешь, резулок заставку, то я могу активировать эту услугу. Но для этого у тебя на карте быть сумма, должна быть сумма 130 гривен хотя бы. Вот это и будет норм, наложка с гарантией для меня. Я тебе перезвоню, сейчас я немножко занят. Вот это и будет норм, наложка с гарантией для меня. Для тебя это будет 70 Ривен за сети, 35 за доставку. Комиссионные без понятия. Все, все же дешевле, чем обычной наложкой. Но обычной наложкой я не отправляю. Что от меня требуется, пишет. Для LX доставки. Все просто. Если нашли того. Ну и дал ему нашел, короче. вот ввел фразу. Как, как оформить.. Короче, как оформить.. Эм, как. как как купить через уэкс через заставку? Ну и вот, нашел там фразу. Если нашли товар без пометки уэкс доставка, обязательно спросите у продавца возможности купить заставка от уэкс. Выберите город, номер отделения, которым вы получите посылку. Введите свое имя, фамилию, номер телефона. Выберите сохраненную платежную карточку или добавьте новую. Как покупать на уэкс. Уэкс доставка. На ютубе есть ролик об этом. Я пишу, что никогда не пользовался, что ли? Нет. О, И пишет, что у заставка все сделано. Я ему пишу, вижу, отлично, как видишь, ничего сложного. Сегодня отправлю. Он пишет, спасибо. Я пишу, пожалуйста. Вот сейчас запакую диск, сниму на видео. И пойду отправлю. Не вопрос. Сейчас надо, на почту еще будет зайти. Да, я еще... Сейчас вот надо сюда зайти, активировать. Вот, смотрите, это... Э... Вот я уже продал, вот раз, два, три, четыре, пять, шестой, шестая продажа у меня будет, вот требует вашего подтверждения, вот я нажал, вот подтвердите сделку, вот, ш -ш -ш -ш, ничего сложного, все, подтвердил, все, вот написано, пожалуйста, отправьте товар в течение 3 дней до конца дня, 14 апреля, адрес отделения, ну, то же самое. Медицинская 2. Да, да, да. Ага, вот что надо. Вот это скопировать. Ну, вот сейчас я это сфоткаю себе. Эту номер. Этой номер этой э, ТТНки. Прихожу на почту и говорю этой девушке и все. Ничего сложного. Абсолютно. И мне комфортно. И человеку а то так на ложкой отправляешь и не, неизвестно куда и кому. Вот, а так, все окей, все. Ну вот, закрыть все, подтвержден, видите, подтвержден, все. Сейчас э, буду снимать на видео упаковку, потому что -почта, новая почта требует, чтобы я сам... Э, чтобы сам э, покуп, продавец запечатывал. Вот. Ну, в этом случае не получилось. как это? Э, деньги вперед. Ну ладно. Человек любит создавать проблемы другим людям. Ну ладно, что ж так бы раз заплатил бы, я бы пошел бы отправил бы и все, а так мне вот это ждать пока он получит это завтра, а так бы сегодня уже были деньги в кармане, ладно все а может послезавтра придет посылка сейчас надо еще, кстати надо сейчас вот новая почта отделение номер 55 Харьков О, сейчас посмотрим работает она сегодня или нет А открыто сегодня работает Ну значит сегодня отправлю Все так запечатывать диск как я и сказал Это на, на коробка у меня вот я нашел коробку для одного диска это мы уберем, чтобы случайно не туда поехало. Понятное дело, что эта коробка не новая. Ну, это был уничтожен. Так, вот, значит, вот диск, диск, вот, вот, руки у меня чистенькие, вот, тексты тут все есть, вот, что видели, вот, диск идеальный, коробка новенькая. Диск идеальный, читается, все треки в официальной аппаратуре, вот, точная копия. Так, все, возьму сюда, положу какую-нибудь вот эту штучку вот так вот, раз. О, ну, это я не буду сюда кидать, понятно, Итак, зачем тут. Эти штуки пригодятся для другого дела. Так, ну теперь берем, вот берем значит, пакуем. Так, сюда она, наверное, не влезет, мне так кажется. И вот так вот, пожалуйста пылечки на вас вот и вот так еще как бы зим чтобы с было все окей надо его хорошо запаковать так ну сюда его тоже надо Это вам, вам положено, для этого мы всегда положили на вас. Вот. Ну все, Ничего с ним не будет. Вот, Как раз, два. Музыка, кстати, от моя гайд, CW Диппэк, РСИВ Дез ну вот, все, никуда он не убежит, уже не выпрыгнет. Скотч дорогой, поэтому, ну все, ну, куда она денег? денется, не делаю так. Так Так, готово. Все. Замотано. Запечатано. Все. Можно футбол играть с этой посылкой. Там один диск, то есть все. Учитесь, студент. Помощь вот ножи. Скотча. И умение, так сказать, всё это легко делается. Все, пока-пока, чуваки. Итак, продолжаем выпуск по крейтеру вот смотрите сравним здесь вот адрес его так. вчера я говорил что что просвещаю как население может легко покупать через LX доставку вот как раз я человеку предложил этот вариант и он объяснил, что это тот же самый наложенный платеж, платеж, вот и только более модернизированный в принципе, то же самое, вот только через электронный, через электронную карточку, вот смотрите, и получается все, вот отправка получена, человек доволен, вот видите все, так сейчас мы зайдем на ООХ. Найдем на Уикса. Вот, нажимаем Уикс. Доставка. Вот смотрите раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть книг я продал. Первая продажа у меня была 25 декабря 2017 года, потом 26 декабря, потом 9 января этого года, 12 февраля этого года, 15 марта этого года. И вчера, сегодня у нас какое, 10 апреля, вчера 9 апреля. Вот, завершено, завершен успешно, видите, вот крейтер Комовсул, все, распродажа по себестоимости. Я по 70 гривен покупал его в начале года. Купил себе другое здание. Вот. Ну, более поинтереснее, скажем так. С буклетом все такое. И... А этот продал. Вот. В идеальном состоянии, аритет. Вот, смотрите, вот видите, вот как это было. Сумма заказа 70 гривен, стоимость доставки. 35 гривен, комиссия. За перевод 3.22. Вот, видите, все. Тут на каждую на каждую сделку есть вот эта функция. Все. Давай проводом. Все. На его место поставлю другое. Вот. Что еще? Вот у меня enslaved продается. команда. enslaved На фано. Этот самый, как его.. То есть команды на союзе. Айтенус на фано. Гадгарри Дес на фано. Группа Дес вот Спиритол Helen рекомендую. Так, что еще там? О, футболки продаются. Молох, Ред Хочели Пеперс. Dragon Forest, два альбома. слоя, вот, реаритет. Хэллоуэйтс, да. Такое именно то, что по.. По рок музыки относится вот еще dragon forcick один так что там еще одну вот, крейдер это вот это что продался надо будет его что-то туда другой поставить родин Flash вот оркестр оркестр де Тренес рекомендую за строк так и а кстати музыка от моя играет Агрессив Death Metal Project CWD Покупайте на дисках Цена 10 Долларов Отправка За мой счет, любую точку мира Декар Вот, кстати, на ферме 120 гривен, но сейчас он стоит трещин Но я покупал его за 10 баксов Вообще офигеть Дигипак, блин Вот, Терион, а, Терион, кстати Sirius Б. кстати, покупайте Терион. Киев приезжает 15 апреля это группа, поэтому покупайте на втором себе YouTube. сегодня уже 10 апреля ну все, желаю успехов Макс ехал. Покупаю Покупаю меня Пользуюсь лук заставкой я занимаюсь просвещением людей, а вот кстати еще один террион Symfony Maces Масис Ходекон Хомегас, 60 гривен этот самый на Moon Records, тоже я себе купил, другое издание это продаю и вот, тоже на Айленде по-моему, Терион Series B вот, тоже продаю ну вот все, пока-пока подписывайся на мой канал желаю успехов тебе, Максим Вехал пока-пока